Всем привет! С вами снова Маша Смолот и сегодня у нас заключительная часть. Сегодня я решила сравнить два дерева. Это будет дуб и клен. Обрабатывать буду одинаково их и заодно смогу проследить разницу в обработке. Что обрабатывается лучше, легче, что скалывается. В общем, посмотрим в процессе. Начнем мы, пожалуй, с клена. Черпал я буду выбирать сверлами фоснера разного диаметра. Это значительно увеличить скорость и продуктивность. Теперь перехожу к дубу и сравниваю. По ощущениям дуб более колкий, поэтому даже стружка по-другому выглядит. Но все-таки свежится легче, чем клен. А вы клюкарзы, очевидно, легче резать дуб. Хотела купить хороших пилок для лобзика. Но были только эти пилки. Ну на безрыбье и рак рыба пришлось брать. Попробуем. Пилит, конечно, лучше, но все равно пилка уходит. Вторая пилка мне понравилась больше. Ура, я справилась, но это было очень нелегко. Переходим к дубу. Если сравнивать, то дуб я намного быстрее вырезала, чем клен, и он действительно легче режется. Ну и пока я обрабатываю кленовую ложку на станке, я расскажу несколько интересных фактов о клене. Из его древесины изготавливают кварнеты и флейты. У клена тяжелая и плотная древесина, крепкая и твердая. Умеренно усыхая, она мало разбухает и коробится. Раскалывается клен с большим трудом. В древнем Новгороде клен был излюбленным материалом мастеров, изготавливающих ложки, ковши, резные и точеные сосуды. А из него же изготавливали весла, рукояти, ножей, подшипники и другие ответственные детали простейших машин. Такое широкое применение клена не случайно. Клен хорошо обрабатывается режущими инструментами. На древесине можно делать очень тонкие порезки, причем срезы получаются четкими, чистыми и гладкими, с мягким, с мягким глянцевым блеском. Благодаря плотности и равномерному строению древесины, порезки на клене практически можно можно делать в любом направлении, почти не опасаясь сколов. Художники и графики используют древесину кленов, силографии, это гравюра на дереве. Вот так. Заодно сразу расскажу и про дуб. У него немного другая история. Дубовые доски незаменимы для изготовления бочек, в которых выдерживается лучше сорта вин, бренди, виски и коньяка. Конечные спирты созревают только в присутствии дубовой древесины. Экстрагирование ароматических веществ, содержащихся в ней, во многом формирует вкусовой букет паника. В процессе выдержки дубильные вещества из древесины переходят в жидкость и придают ей изысканный вкус. Вот почему весьма важной области применения дуба остается производство бочек и другой бандарной посуды. Что касается обработки на шлифовальном станке, пожалуй, одинаково. Даже, я бы сказала, дуб чуть получше снимается. Но в целом они примерно одинаковы. Ну а теперь дело осталось за малым. Обрабатываем бормашинками. В основном я использовала насадки с наждачками разной зернистости. Опять же между кленом и дубом была ощутимая разница. Клен снимается труднее, чем дуб. Итак, победа достается дубу по всем пунктам. Его обрабатывать легче, чем клен. Да и текстура, честно говоря, мне нравится у него больше. А сейчас я опущу все ложечки в воду. После того, как ложки высохли, я пропитаю их маслом. Масло специальное для кухонных принадлежностей. Где-то через дня 3-4 масла впитается. Я еще немножко полирну водочными насадками. Для того, чтобы придать немного блеска древесине. И на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась серия таких видео. Дальше будем придумывать что-то еще. Всем пока!